кое-что просветить. Смотрел много роликов с видеокопом, но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь упомянул о том, о чем я вам хочу рассказать. Я хочу рассказать вам о том, что вот у меня, у меня лап сафари. Хороший прибор, отличный, все мне нравится, все хорошо. Я его маленько упаковал. Там пленочка пузыристая, изолента мотана. То есть в чем суть разговора? Наверное, смотрели мои видео, рассмотрите это. Если не смотрели, посмотрите. Было много случаев, когда я шел с прибором, неважно, там по полю, по огороду или по лесу, и были сигналы, много было сигналов. Я копал, естественно, да, находил сигнал, начинал копать. И у меня сигналы просто пропадали, исчезали. Сигнал исчезает, и все, и ты ходишь и думаешь, что за херня-то. С прибором что-то там, или что, и начинаешь, то есть, грешить на прибор. Ну, я думаю, что у каждого копателя были такие моменты, когда сигнал очень хороший и теряется, то есть исчезает сигнал. И ты думаешь, ну -мо, надо прибор глючит. Но по крайней мере у меня так было много раз. Вот. Сейчас я соберу его. Все уже это в этом сезоне вам копать у меня искать не будет. Решим, решим мы на приборы. Оп, все. Прибор готов. Все. Вот ты ходишь, ищешь с приборчиком. Пил-пиу-пиу. Сигнальчик поймал, отметил, взял лопату. Лопаткой копнул. Прибор лежит там или стоит. Копнул лопатой. Выкинул земельку сюда, лопатку убрал. То есть либо ты ее держишь в стороне, либо как это делают все, мы закидываем ее на плечо. Ходим, ищем. Опа, опять сигнальчик появился. То есть мы его выкопали, выкопали сигнал. Как я это делаю, ложу и начинаю искать. Все, допустим, нашел. Нашел монетку. Дальше идем. Опять сигнал нашли. Хороший сигнал. Все. Мы его копаем, чпок, выкопали землю, все, опять лопату в сторону, хоп-хоп-хоп-хоп, нет сигнала. Сигнала нет. Мы обшариваем все вокруг, сигнала нигде нет, и мы думаем, ну все, короче, ладно, закопали ямку, еще раз проверили, опять нет сигнала. Ни вокруг, нигде. Берем лопату и закидываем ее опять на плечо, и пошли дальше. Все, сигнал потерялся, и цели больше нет. А была цель хорошая. Показывала там ну, 35-36 к примеру. Все. Так мы теряем сигналы. В чем суть? Суть в том, что мы копаем землю. Копнули, то есть вытащили эту землю сюда. На лопате остается грязь. Если земля сырая, на лопате остается грязь. И бывает, что вы нашли, то есть цель была. И исчезла. Она остается на лопате. Сколько я копал, сколько у меня выходов было. Очень много сигналов терялось. Я их не находил больше. Последний коп мой был, это вот по снегу, который сейчас я покажу. Э -э -э как я увидел-то все это дело? Копаю, сигнал есть, все. Лопатку убираю в сторону, нет сигнала. Ну и ямку закопал такой, думаю, дай-ка обтряхну лопату просто, чтобы ну, не таскать за собой эту землю. Только обтряхивать, смотрю, у меня здесь вот на краешке лопаты пробочка согнутая. То есть не исключено, что просто к земле с лопатой прилипает там монетка или колечко. Ну, любой, то есть предмет, который вы нашли, который исчез с поля зрения, он остается на лопате. Вот такие вот дела. Просто почему я это хочу ну, вам сейчас рассказать об этом? Потому что. Сколько я смотрел видеороликов. И нигде такого не видел, чтобы кто-нибудь про это говорил. Так что может кому-то пригодиться. Ну, лично я успокоился, что у меня... Я теперь понимаю, что это у меня не прибор глючил. Поймал сигнал, то есть хороший, четкий сигнал. И потом его раз и не оказалось. То есть его нигде нету. И вокруг нигде нету. И вообще все. Лопата в это время висит на плече. И на лопатке, прилипшей там... Ну, что там, монета, колечко или пробка, то же самое. Вот такие пироги. Так что, может, кому будет полезно. Ну все. Видео, которое сейчас будете смотреть, короткое, не длинное, потому что, ну, копать в октябре по снегу, это, конечно, не айс. Всем привет. Приехал я сегодня 22 октября на улице снег мороз был ночью минут 16 иду копать одно интересное место не знаю конечно как я буду копать земля на замерзшая Но сейчас попробуем если вы уже видите это видео значит я его. Значит оно у меня удалось. Значит землю можно прокопать. Стоит у нас тут один старый дом. И много лет. Как много? Лет на 15 назад. Там бабка жила. Говорили, что она залила клад, где-то спрятала. Все, я хотел туда попасть, но там уже было очень много народу за эти года там только не копал местные ходили просто с лопатами копать что я запыхался холодно сегодня да лопата-то маленькую взял надо было взять фиковую а это специальная лопата она, это как сказать, проваленная лишь, штыковая, она не гнется, не ломается, только ручка у нее такая, ну не очень, а так она... ну а так, ничего, лопатка. Так, пойду, посмотрю, Чё, где клад зарыт на, пойдем, псы, сейчас за ногу и ебанет меня, да? Вот. Старые домики. Сейчас покажу. Оп. Вот он какой. Сколько ему лет на но... Говорят, все, уже перерыли Приезжали с какими-то Охеренными металлоискателями Опа Сейчас пройдем О. А углы целые Углы никто не трогал Значит еще не знаю. Ну, ладно, сейчас пойдем на огород этого дома. А там видно будет. Пойдем сейчас на огород. Посмотрим. Может что попадется. Все, смотрим дальше. Вон тот дом, к которому я сейчас подходил. И вот огород. Здесь мы уже копали. Есть видеоролики. На следующем копали. А вот на третьем огороде того дома мы не копали. А сейчас я пойду оттуда зайду. Фу, птать! А я переживал А я переживал Думал коп не получится Потому что земля замерзшая Все, Все нормально Вот такие просторы Огороды вообще Богатые находками Все Будем смотреть Думаю находки будут так, есть какой-то сигнал. Я отметил катушкой. Сейчас попробуем копнуть. Хорошо, что земля не замерзшая. Сигнал другой стал Был хороший Стал плохой Потерял Прокуш Потерял Смотрим Что-то здесь. Оп. Опа. Вот пожалуйста. А, пожалуйста. Пуговичка какая-то или что? Канина, конина. Не знаю, видно, не видно, у меня здесь все отражается. Ну, вот так вот. Прошел чуть-чуть. Смотрим дальше. Так, смотрим, что у нас тут пищит. Какая-то херня. Стоп. ну Не показать такой сигнал я не могу. Давай посмотрим, что это такое. О, сейчас камеру возьму Так. Где-то здесь. Смотрим. на обломался думал монитос а пальцами чувствую что это канина. эх как звучит то красиво прям красотища звук 35 был ладно продолжаем так поймал мячик. Попробуем его копнуть. или говно а, канина канинка вот такая вот канинка что-то пока ни одной монеты Кхм, будем смотреть дальше. Ну, Что-то непонятный сигнал какой-то. Сейчас посмотрим ага. Что-то не пойму, что это такое Какая-то трубка что ли Хуйня какая-то, короче Так Прошел я, короче, почти весь огород Одна канина Снимать ничего не стал, потом покажу И вот Какой-то кусочек попался что-то как-то на монетку Не похож Ну да, наверное, пробка дым Сумка Табак никотин спайцы пары наркотин ЛСД серпантин дым Сумка Табак никотин спайцы пары наркотин ЛСД серпантин не знаю как видео будет у меня тут на экране ничего не видно О, Первая монетка Вот такая вот Если видно Серебряная О. А вот это никакая Эта сторона вообще просто никакущая. Лысенькая, как будто ее потерли. Вот такая монетка. О! Моя ходьба. Весь огород прошел одна канина. И вот первая монетка по второму огороду. Похожу еще часика-два, посмотрим, что будет <как> Ничего, хоть земля мягкая Радует так, Смотрим дальше Похожу уже давным-давно Вот какая-то монетка Даже не могу понять Вторая только Вторая Что-то не видно Сейчас потру Не могу понять что это Ну потом посмотрим А советская какая-то вижу Советский орел Двушка наверное, двоечка советская Так Прошел уже Прям дохренище Этот весь огород прошел вот он. Пошел вот этот Вот дошел только половинку Даже больше половины осталось Вот до этого старого дома Ну еще вон там Но что-то я не знаю Пойду не пойду Посмотрим Дальше видно будет 5 копеек Или 5 рублей Непонятно я без очков не вижу. Не видно. Уже, блин, темнеет. А у меня всего только третья монета. Да. Все, повыбили здесь, короче. Я не успел. Вот он, дом старинный Где бабка-колдунья жила Так, еще похожу немножко По этому огороду Может, сейчас найду еще. Фу, отвел душу, короче Просто отвел душу сегодня Три монетки, куча канины, Ну и все Грязный весь, как свинья прибор грязный в грязи, лопата в грязи печатки все в грязи телефон в грязи и замерз и металлоискатель тоже замерз такой коп небольшой последний в этом году все будем зимовать так, ну вот обзорчик по копу моему октябрьскому в принципе показывать нечего. Ну находок было много. Если бы это все было монеты, то было бы, конечно, интереснее. Все канина, канина, канина, канина. О, вообще какая залипуха. Это все найдено на том огороде, где эта бабка колдунья жила. Вот такие находочки. Вот колокольчик, походу, был какой-то. Колокольчик. Канины, куча просто. Одна монетка. Вторая монетка серебряная. Смотрите, просто мертвая. Я там ее показывал. Вот она. О, сейчас покажу вот так. СССР, 10 копеек, наверное. Так, пуговка какая-то. Вот пуговка тоже что-то походу с орлом, не с орлом. Что-то на ней нарисовано. Угу. Вот две башки. Крылья, ноги, хвост. Так. Короче, я еще столько конины ни разу не копал. Ну и вообще бы ее не копать, эту конину. Конем бы ее. Вот такие вот. Октябрьские мои находки Патрон К нему прилагается пуля Вот Находочки Все канина Просто все И три монитосика Одна советская серебряная Это пятачок 61 -го года по-моему я смотрел Посмотрим Да. Вроде 61-го. Эх, не фокусирует. И душечка. Я их даже не чистил, ничего не делал с ними. Что тут чистить-то? Смысл. Три монетки, конина, кусок колокольчика, патрон и пуля. Вот такой вот был коп. Я уже в городе. Там обзор снимать не стал Да и обзор то что он там Такой хиленький Октябрьский коп меня не порадовал Вообще Конечно душу я отвел Потому что я был в городе Поехал в деревню вырвался Поехал вообще на шашлык На барана Баранчика зарезали Шашлык пожарили Ну и походил часика 4 наверное Утром А то есть приехал я туда был, ну, холодно было. В а ночь был, было минус 16, я уже думал, все, не получится покопать. На следующий день я проснулся утром, копать никак, мороз на улице, то есть пошел после обеда и где-то часа 4 походил. Ну, ничего, лопата проваливалась, но было грязи много. Вот. Ну, это все, на последний коп в этом году, так что теперь только до весны. Ну, и насчет вот этих, я говорю, пустышек, пустых сигналов, на приборы не грешите приборы тут не причем так что как я это делал то есть ну как делал иду по полю там или по огороду прям ловлю четкий сигнал то есть все появился четкий-четкий сигнал то есть уже да там не, без всяких сомнений и хоп он исчезает то есть исчезает, исчезает и все его больше нету просто нигде нету никак вообще его, ну и ты стоишь и думаешь что-то с прибором, прибор глючит. В первую очередь, сразу грешишь на прибор. Так что не грешите на приборы, а посмотрите на лопату. Я просто, ну, сейчас понимаю, сколько сигналов потерял просто так. И, ну, интересно, что там было, конечно, уже этого не, не вернешь. Сигналы потеряны. Вот такие дела. Все, всем пока. По мере возможности, может, получится зимой. Есть у нас там несколько интересных домов. Кстати, этот дом, который я вам показывал, вот, возможно, я приеду и посмотрю там, ну, под полом, там пола нет, я вам показывал там это, яма, в ямах их положу, посмотрю, и на чердак слажу обязательно, там чердак закрыт, еще не сломано ничего. Все, всем пока, всем удачи, кто подписан, всем спасибо за то, что смотрите, кто не подписан, подписывайтесь на канал. Ну, постараюсь сделать очень интересное видео. Пока как-то так. Всем пока.